Всем привет, друзья! У нас, короче, клубника пошла. И время В пятом часу пришла, короче. Здесь как будто это. Ползали, ползали, ползали. Вот хожу, где еще не ползали. Ну, бывает, где ползали, выбегаю. Птички поют. Шикарно. Время.. А, полшестого уже. Ну ничего, смотрите. Ой, какие, какие ягодки. Они такие крупные. Красота, красота. Ой, я обожаю клубнику собирать. Просто кайфую от них. М -м -м. Прелесть, прелесть ты моя. Ой, правда, мушкара, я ничего не взяла брызгаться. Ой, заколебали, правда. Сильно, сильно смотрите вот такие кустики находишь вообще ягоды крупные и клубничка и земляничка вот еще за черника съездить вообще благодать будет всех ягод надо набрать какие есть только есть у нас марийской обожаю а запах вы не представляете запах птички поют Ой, это воспоминания на всю зиму а, об этой прелести вот скажут до да красна надо ждать ягодки я помню первый раз когда я пошла собирать ягоды вот клубнику с бабушкой я говорю бабушка, они же полубелые, как мы их будем собирать, они же недозрелые Ой, ты пока будешь ждать, они все скиснут, говорит. Они красные, они мягкие стоят уже, все. А вот эти, они сладкие, полубелые. И так что вот такие надо собирать. А то некоторые пишут, не мне пишут конкретно, а вот есть группа там, по-марийской у нас. Типа, вот, собирайте белую, дайте дозреть. Ох вы, люди, люди нифига вы не знаете, как я в детстве нифига не знала. Ладно, меня благо бабушка научила всему. Потом мамулька начала ходить за ягодами, за, ягодами, за грибами. Короче, здесь народ не ползал. И попадаются такие места фигурные. местечки попадаются. Вот смотрите, красная, да? Вот она все уже. Она мятая уже. Да, ее ни на варенье, не, не кушать. Она уже невкусная. Она как прокисшая получается. Вот. Благодать. Ну вот, друзья, столько собрала. Слышите, колокольниц. Колокольный звон. Сегодня праздник. И каждый праздник у нас вот эти колокольные звоны идут. Прямо обожаю я их слушать. Как в старых фильмах. Собирают ягоды. Вот эта прелесть поет. Женщина здесь бегала где-то. Бежала. Короче, я домой, друзья, собралась. Время семь. Мне надо доить коз, кормить все хозяйство. Вот Зеленых полно. Так что начало есть. Андрей привет, с Андреем сгоняем. За черникой хочу, друзья, съездить. За черникой. Обожаю чернику собирать. Ну все, друзья, собрала я 5 литров Принесла два ведра мадамка Я бы еще собирала, но Хозяйство все-таки 7 часов уже все Стоить пора, выгуливать Вон козы здесь пасутся У многих, кстати, я заметила В поселке нашем козы начали появляться Смотрят И пастуха нету так на полянках тусят не ходят. Короче, все ноги промокли абсолютно. Носки пришлось снять. Смотрите. сапогах надо было прийти. Ну, как всегда, кузелька два ведра схватила и побежала. Надо ехать, ехать на наши места, где есть много клубники. Если народ не набрал, народ сейчас везде гоняет. Так, надо сфоткать красоту. Но лишь бы не уронить такую прелесть. А? Козлятки. Козлятушки. Ребятушки. Вас уже хозяйка выпустила, да? А я еще не могу. Еще только иду к своим козочкам. <coughs> волосатые какие. Очень волосатые. Да? Ты молоденькая видно. Ага. Это вообще малышок. Еще мелкий. Мальчик. Фух. Ну все, друзья. А, вон еще коровушка стоит. Мучит, аж приятно. Детство напоминает. Фух. О, приветствует нас. Живите, да? Да. Всем привет, друзья. Короче, мы с Андреем с утра съездили за клубникой, собрали 10 литров клубники. Смотрите, какая она красивая, красавочная, прямо обалденная. Сейчас это я буду чистить, но мы сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. надо будет ехать сразу в хозяйство покормить. Даже чай не будем пить, но думаю, видео надо заснять, пока это, э, э, дети спят.